Друзья, всем привет! Вы на канале Goose Brother Хук. С вами, как всегда, Димас и наша банда во главе с оператором Антоном. И сегодня прекрасный уже вечер у нас за окном. Мы готовы для вас приготовить прекрасное блюдо хе. Хе э, мы сегодня будем готовить из рыбы. А рыба это щука у нас. Брат мой поймал прекрасную щуку. Мы сняли видео небольшое, не знаю, что получится из нее. И мы делали икру. Щучка была трехкилограммовая. Тоже разделали, все срезали, плавнички. Вот такая штучка. Щучка. Нам понадобится небольшая часть. Где-то вот так, примерно грамм 500-600. Вот сейчас мы срежем, вот нам вот это понадобится, хорошая часть. Разделаем на филе. Промывать не будем, потому что она и так будет склизкая. Просто протрем салфеточками аккуратно И все будет чисто у нас Мы щучку протерли от слизи Потому что щука очень много слизи К сожалению, к счастью Она как бы рыба такая Она защищает себя И надо же там скользить как-то, охотиться Все дела Вот эти, как видите, головы нет Но есть вот плавники, плавники Остатки, кости Мы это все срезаем В дальнейшем мы это все обжарим, и будет видео у нас на канале с жареной щукой. Ссылочку, может быть, увидите тут в описании. Будет все. Нам нужно 600 грамм, если с косточкой, ну вот примерно вот столько достаточно будет. И это мы все аккуратно все отрезаем. Хвост мы тоже убираем, будем тоже его жарить, опять же, на том видео. Дальше нам надо снять, получается, филе чистое. И из-за этого мы по хребту по щуки, смотрите, проводим аккуратно. Вот хребет. И мы аккуратно, ну для этого лучше рыбный нож использовать, но с хорошей, острый тоже ножичек. Вот, и аккуратно, как бы отодвигаете, она сама мясо отделяется. Просто проводите и все. Также у вас происходит с ребрами. В щуки ребра находятся они небольшие, как бы не широкие, как у леща, либо там какой-то еще другой рыб. Они небольшие, буквально там сантиметра три. Из-за этого спокойно снимаете, проводите вот реберная часть. Смотрите, она нам не нужна. Либо ее в суп можно положить также позвонковую часть либо еще куда-то использовать там либо домашним животным кошкам отдать закончились ребра и уже получается это можно срезать пить мясо и вот э, пузо щучи получается оно нам э, для хе в принципе оно нам не надо мы ее тоже можем пожарить Потому что для хена не подойдет, лучше филешечку чистую взять. И с другой стороны, то же самое, такой же процесс. Можете даже вот так сделать сверху. Вот здесь у нас позвоночник идет. И мы аккуратно с него снимаем мясо. Вот эта часть. Тут было у нас, так покажу. Тут были ребра срезались, и вот эта спи... ну, спина, ну часть, а вот здесь идет косточки. Можно это все сделать пинцетом, а можно просто вот так вырезать. У белой рыбы так всегда вырезается. И с этой части тоже аккуратно. Я, конечно, не профессионал в этом деле. Ну, именно так это и делается. А потом убирается. Можешь, конечно, с косточкой сделать хе. Будет вкусно, я думаю. Косточки выбрали, вот эти вырезали. И также снимаем филе. Отделяем от кожи, точнее. Вот здесь еще попалось. Не все удалили. Сейчас вырежем. Мы с оператором вдвоем чуть-чуть... Чуть-чуть разделали рыбы, как получилось, ну не 600 грамм, как планировали, много костей, ну, хорошая такая вот филешечка. Наверное, хорошо, что рыба получилась крупная. Напомню, щучка это. Ну грамм тут 350 точно есть. Сейчас мы это все нарежем и будем уже подготавливать маринад. Мы включили плиту. Что мы сделаем? Мы нагреем масло со специями. И потом перельем нашу морковку. Мы добавим наше масло авокадо сегодня. Оно не чистое, но с добавлением растительного. И по чайной ложке мы добавим наши специи. Это дробленый перец. И кориандр молотый тоже. Если у вас нет молотого кориандра, можно в ступе легко раздавить целый кориандр. Получится тоже приятно. Вот так ложечку без горки, чайную. Тоже добавляем. до да слегка это все обжариваем на масло, чтобы пошел аромат, приятный. Ну все, масло раскалили, у наши специи немножко поджарились и смело выливаем э, в, наш, в нашу быстроемкость, где у нас морковка находится, наше масло. Смотрите, она шипит. Вот это нам добиться надо, этого эффект. Она не жареная, она ошпаренная. Видели? Все увидели. И уже в эту морковку мы добавлять сейчас будем нашу щучку. Нашу рыбу, какая у вас рыба присутствует в данный момент, наша щук. Аккуратно, тоненько нарезаем. Иногда с косточки. Ну, уже сейчас ничего страшного. Мы уже большую часть выбрали. Ну, все равно попадается какие-то вкрапления. Щучку мы нарезали. Нашу рыбу и закидываем в нашу морковку. Она как раз подостыла немножко масла. Нарезаем зелень. Укроп, петрушку наши подготовленную заранее. Лучше без корения взять. Он достаточно мелко. <звы> не спим. Кропа должно быть три раза больше, чем петрушки соотношение. Но если нет у вас такого соотношения. Не страшно. Зелень нарезали и добавляем наш нарезанный лук. Лук нарезали мы полуполукольцами. Ну, в зависимости от вашей головки лука. Если у вас лук мелкий, можно вообще нарезать полукольца. Вообще это все произвольно. И немножко мнем лук зелени. чтобы лучок дал сок, как мы любим, как маринуем шашлыки, то же самое. Можно соль добавить немножко сюда. И чеснок режем тоже мелко. Можете надавить на терки, натереть. Можете надавилки сделать или ножом нарезать, как мы. Главное, чтобы чеснок дал свой вкус. Из-за этого мелко не обязательно резать. Можно просто порубить. И добавляем нашу щучку. Две большие головки чеснока. Зубчика, точнее. Уксус. Мы сегодня взяли яблочный. Можно взять эссенцию. Меньше количество. Можно взять 9%, но яблочный тоже 9%, 2 столовые ложки здесь. Мы добавим не весь, чуть-чуть оставим. И добавляем наш лук с зеленью и добавим немножко соевого соуса соевый соус у нас густой столовую ложку без горки запах прекрасный запах еще прекрасный появился когда мы делали наше масло, с кориандром и с перцем. Попробуем лучок, не хватает здесь соли у нас, из-за этого немножко посолим, буквально чайная ложка без горки. Соль можно любую брать, мелкую, крупную, какую хотите. и все перемешиваем и можем сверху еще добавить маслицу распределить ее по всей поверхности все мы замариновали нашу хе оставляем на ночь накрываем крышку убираем в холодильник ну можно на самом деле есть сразу но чтобы примариновалось лучше рыба сырая несколько часов часа три достаточно но мы уберем на ночь часов на 6 примерно 7 друзья мои еще раз привет вам у нас утро наступило достали хе стоял в обычном холодильнике так, где у нас открывается -то? вот, вот получилось вот такой вкусный на запах луковый такой маринад такой салатный такой ищем рыбку тут запах опалдянный салат, такой вот корейский, можно сказать, рыбка почти не чувствуется, но на соль нормальная, специи обалденные, кориандр, морковь хрустит, вот напомню, мы ее просто залили маслом, лук сырой у нас был, если кому-то лук сильно не нравится, можете меньше добавить, мы просто много лука добавили, он получился такой, такой салатный прям. Рыба здесь есть, присутствует. Если вы хотите побольше рыбы, делайте чуть поменьше овощей, чтобы чувствовалось. А так обалденно. Они у зелени тоже чувствуются. Все ингредиенты дополняют друг друга. Вот, прекрасная закуска, довольны. Попробуйте приготовить такое же блюдо интересное. Так что всем приятного аппетита. Пишите в комментариях, ставьте лайки, дизлайки. Вам Понравилось, не понравилось. Все мы рады всем. Добра и мира. Всем пока-пока.